Команда Квен Лиза. Сколобали два со сцены, значит Лиза горит. Вэй, едем без заглядки. Премь как на пароме. Второй сезон на сцене. Все как на повторе. Здравствуй, юниорка! Мы опять в сезоне! Ха, чей-то вейп взорвался! ж, друзья. Мы начинаем. Сейчас Татарстане хотят запретить кальяны. Итак, давайте представим, бывший кальянщик устраивается на работу. Ну все, Наширбанов, я вас поздравляю. Вы прошли собеседование, можете идти. Я говорю, вы прошли собеседование, можете идти. Я говорю. Во время пожарной тревоги учителя всегда паникуют больше, чем ученики. Внимание, так, дети, все собираем свои вещи и выходим из класса. Но это же учебная. Я говорю, все собираем свои вещи и выходим из класса. Ну на линейке же говорили. Да я просто учительскую поджог, а вы тупите то Давайте! Становится очень популярным. Итак, давайте представим случай на уроке химии. Ну что наш Таблицу Менделеева учил. Давай показывай. Роди паллади, никель артон. Кибирили, бор углерод, водород, кремний азот, бари рубиди, золото ртуть. Поставить пятерку, мне не забудь. Банов красавчик, а ты Хамадянов химические связи учил? Давай показывай. Нет, так да, Хамадянов что за фигня? Я не понял. Наши мамы периодически звонят нашим классным руководителям. Итак, давайте представим мама КВНщика звонит Рамилю. А где его? Алло, да, здравствуйте. Э, здравствуйте, это Рамиль. Нет. <смех> Ладно, шучу, да, Рамиль. Сразу видно КВНщик. Я мама Руслана. Как у него успехи? У Руслана все хорошо. Вот стоит тут тебе КВН ведет. Да нет, я мама Руслана из Лизы. Это который блондин? Нет, темненький. Так он же стоит, КВН ведет. <свы> Ой, ладно, шучу, у вашего Руслана все хорошо. Э, ну ладно, вот Рамиль, я слышала, у вас еще любимчики есть свои, это правда? Да вы что? Это же бред какой-то, о чем вы вообще говорите? И напоследок, вы же моему Русланчику пятерку-то поставите. Надеюсь, поставлю. А сегодня, 4 октября, празднуется Всемирный день животных. Ну не знаю. Я Алексея Панина в ВКонтакте поздравил уже. Команда КВН Лиза, спасибо, друзья. «Баунти» — все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. «Баунти» — новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899 Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр. Фэнтези, хоррор, приключения.